Всем привет! Сегодня на обзоре следующий квадрокоптер. Это модель F11S4K Pro. Одна из самых популярных среди своих ценовых категорий, ну опять же, среди бюджетных китайских дронов. Да, это не джей там не Fimi. Ну и в принципе, ну давайте будем адекватно судить. Он дешевле дешевле намного и многим этого вполне достаточно чтобы просто ознакомиться что такое дрон как им управлять как им пользоваться и на что они способны потом сделать выводы ну нужна ли вам эта игрушка э -э, в дальнейшем либо нет если да понятно дело что нужно уже дальше смотреть на более дорогие дроны и, скорее всего это только один вид это джа и все а дальше по ценовой категории от их характеристик камеры и полет вы каждый выбирает себе то что ему нужно в предыдущем обзоре был у нас квадрокоптер КФ-101 Макс. Посмотрите обязательно этот обзор. В дальнейшем будет их общее сравнение. То, есть что интереснее, свои плюсы и минусы будем сравнивать. Потому что оба квадрокоптера, как я уже говорил в первом видео, практически одинаковы. То есть один конкурент другому. Ну, будем искать их плюсы и минусы. Что касаемо к 101 ага, нет f11s 4 k про конечно же вот он приехал приехал еще до нового года но, но я специально не получал эту посылку ждал пока приедет к 101 max чтобы можно было их вместе сравнить и потом один из них вернуть тут который мне меньше всего понравится но, скорее всего, верну я именно КС-101 МАКС. Ну, посмотрим. В общем, посылка приехала в таком виде. Ладно, давайте вскроем уже полностью пакет. Мне не нужен. Аккуратно, ничего не испортим. В отличие от КС-101 МАКС, у которого тоже есть своя упаковка. Он приехал у меня почему-то без коробки. А вот, F-11S приехал в упаковке. Сразу на упаковке есть Такое механическое повреждение На самом деле Которое меня сначала Испугало Будем смотреть, повлияла ли она На сохранность самого аппарата Но ну, я думаю, вряд ли Коробка в таком плане Здесь уже указано, что это F11S Разрешение камеры 4К, то есть 21 на 60 В пульте встроен Репитер на 5G то есть, соответственно, весь видеосигнал э, и дальность идет между дроном и пультом, а с пуль... уже с пульта по на частоте 2.4 передается послед... все последующие там все последующие данные. В том числе видео уже в 720p, то есть в HD. Ну, стабилизация камеры, все дела. Здесь производитель с GRC. Здесь скачать приложение для iPhone Android. Ну, в принципе, больше ничего интересного. Как выглядит пульт, как выглядит Android. Давайте уже откроем коробку, посмотрим, что у нас внутри. Внутри довольно хороший кейс. Это можно уже перечислять сравнение между CS101 Max и уже его плюс. Это кейс. Кейс вполне. Удобный, хороший, можно его оставить и дополнительно ничего не покупать. Кейс довольно жесткий. Можно, конечно, на, опять же, как я говорил в первом видео, на Алиэкспрессе заказать другие кейсы для DJI. Там они стоят в среднем около 1000 рублей. Они будут поуже, то есть более компактный, чуть пошире. Но они более жесткие, там ребра жесткости дополнительно имеются. То есть они ну, по качеству не будут. Но для модели F11S4K PRO я думаю, это излишнее. Так. Блин, приятный на ощупь кейс на самом деле. Заказал я моделью с тремя аккумуляторами. Все Думал, куда же не засунуть рендюк аккумулятор. Ну, как куда-сюда, конечно. Очень плохо здесь вдавлено все. Ну, в принципе, надеюсь, все надежно. Аккумуляторы трехбаночные. Стандартно. На 2000... На 2500 микроампер. То есть вот, пожалуйста, информация. Аккумулятор также разборный. Можно, если что, снять крышку, заменить, допустим, если у вас какой-то там брак, отремонтировать. Либо полностью заменить банки на более мощные. Это я буду пытаться делать в следующих обзорах тоже. Ну, когда я определюсь, какой дрон себе оставить. Главное отличие между моделями всеми f11 как многие спрашивают какой же первый же отличие это просто кнопка посмотрите если она у вас круглая значит у вас модель с, э, на 3 километра f11s так, включается уже все хорошо выключаем отлично один аккумулятор рабочий так вот если там кнопка квадратная ну, точнее прямоугольная значит это предыдущие версии из комплектации Лопасти красного цвета предоставляют все время. Тоже в предыдущих обзорах у других людей видел это. Лопасти черные. М -м, кстати, прикольно. Получается даже несколько комплектов. Стандартно провод. Тут внутри еще должна быть отвертка. Отвертки не наблюдаю. Интересно. А, Отвертки у нас наверное, нет. Отверки нету. Вот это любопытно. Впервые вижу без отвертки. Ну-ка, можно надеть В лопастях. Да нет, слушайте. Да, нет отверки. Интересно. Ну, да ладно, в принципе, там стандартная отверка. Инструкция такая компактная, очень маленькая, как во всех дешевых китайских дронах. Инструкция на английском языке. Тоже все расписано, все рассказано. Обратите внимание. В первых, на первых обзорах я видел, когда распаковывали F11S и брали инструкции, то там была инструкция от старых моделей. Сейчас инструкция, в принципе, для новых моделей, для новой. То есть здесь уже другое изображение пульта, мы в дальнейшем посмотрим. Ну, английский и, наверное, китайский. Да нет, слушайте, все на английском языке, ладно. Дальше. Ну, как все это выглядит. В принципе, очень хорошо качественно все хранится. Единственное, неудобно тем, что данный кейс не подходит для хранения трех аккумуляторов. Надо будет в дальнейшем думать. Скорее всего, все-таки я либо этот поменяю. Я думаю, что вот эта часть можно будет достать и заменить на более мягкую прокладку, где положить 3 аккумулятора. Но она не разбирается. Не решить. Ну, скорее всего, значит буду заказывать себе другой кейс для хранения трех аккумуляторов ну второй думаю, еще не буду распаковывать работает в общем аккумулятор дальше, так, все, лишнее все уберу чтобы не мешало нам давайте начнем с пульта Оп. пульт в принципе выглядит так же как и предыдущая модель f 114 k PRO на полтора километра которая была заявлена но есть изменения. Самое главное изменение это будет дисплей. Его внешний вид. Ну, давайте включим. Ладно, потом посмотрим. На ощупь. На ощупь на самом деле пульт ну, такой, довольно хороший. В руке лежит тоже отлично. Держатель для телефона, стики, все кнопки активны. Слушайте, пульт даже интереснее качественнее, на мой взгляд, чем у KF-101 Max. Все, пожалуйста, здесь кнопки по сравнению с F11S, ну, такие, знаете, более дешевые, что ли сказать. Очень простенькие. Здесь они как бы ну, интереснее нажимаются изучать даже получше дальше аккумулятор здесь ну, вот ошибка кстати да, у некоторых отображен здесь написано 1500 микроампер он является на 1500 у меня написано на 3000 ой на 300 это старая наклейка от предыдущей серии f11 вот я думал какой же мне придет но к сожалению со старой надписью пришел но есть, я видел в интернете, где у некоторых свежая информация, наклейка. Обе антенны не муляжи настоящие, так как здесь репитер встроенный, соответственно, здесь две дипольки. Легко определяется, здесь есть кабелек, видно, здесь есть кабелек, видно. Такой вот пульт. Так, так складываем. Зарядка Type-C, что пульт, что... Батарея тоже через Type-C, удобно, один кабель можно иметь, и все. Вот так выглядит теперь пульт модели F11S4K PRO. Главное отличие, это теперь, в принципе, выглядит как у многих прочих брендов дронов. Здесь теперь отображается дистанция, высота и скорость, да, там вперед-назад, ну по вертикали, либо по горизонтали скорости. Ну и основные все аспекты под заряда аккумулятора либо заряда дрона. Как и говорил, дрон работает на частоте с пультом 5,8, а пульт уже соединяется с приложением и вашим телефоном на частоте 2,4 Гц. Так что можно использовать абсолютно любой. Так, ну, коннектим. Давайте включим дрон. Сейчас он его найдет. Приложение классическое для f 1 s Всем известно уже SGF Pro. Все необходимые настройки здесь имеются в виде инструкции. В PDF в формате инструкция. Заходим в Control. Ну и дальше, в принципе, здесь тоже все стандартно. Отображение заряда батареи в пульте первое. Потом спутники отображаются. Заряд аккумулятора снова дрона. Заход, если зайти в настройки, то тут, в принципе, можно выставить максимальную дальность, насколько летать, высоту. И, соответственно, возврат домой. Высота. Ну и есть еще режим новичка. Ну, дальше ваши все полеты, запись, бесполезная опция, где нельзя выбрать разрешение съемки, по умолчанию всегда 4К. Ну и настройка, здесь есть автоматическая калибровка, либо вручную откалиб калибровать подъезд. В принципе, все. Ну, версия прошивки, Wi-Fi версия, приложение версия. Как мы видим, дрон путь приехал совсем недавно и покупка была в декабре, это сам дрон от 8 у нас там, августа получается. То есть не самый свеженький. Дальше здесь есть автозалет. Это все слева. Также слева посередину это возврат домой. Ну и самое внизу это получается дополнительные опции. Следовать за вами, редактировать там можно, музыка. Регулировка по жестам. Также есть маршрут по точкам. Фильтры различные. Зум. Ну и vr очки использовать Это тоже на самом деле обычные там, 3d очки Вы цепляете его, Весь полет перед вами. То есть по факту отображает изображение с экрана телефона. Попробую на самом деле, как это будет выглядеть. Интересно. У меня есть очки привезу их в скором обзоре будут показывать что уже садится аккумулятор в пульте до да приехал мне абсолютно разряженный немножко подзарядил чтобы для обзора посмотрите все ну. больше ничего интересного в такого нету никаких дополнительных настроек к сожалению все отсутствует чтобы видеть все ну и самое главное ради чего как говорится мы собрались так сейчас коробка закроем все видно будет ну сам дрон дрон тоже такой довольно увесистый заявлено где-то там 585 грамм на самом деле он будет легче уже люди взвешивали его выглядит более компактно чем KF-101 Max ну в принципе, да, там буквально, может быть, на пол сантиметра он меньше в длину, либо на сантиметр. По ширине, по ширине тоже может быть там на пол сантиметра уже. По толщине они в принципе одинаковые абсолютно. Вот. Давайте его откроем. Тут защита лопастей верхних. Не будем их распаковывать. успокоил видео вот так тоже пластик в принципе неплохой на ощупь для бюджетного дрона вполне хороший заказывал модель а, без флешки и смотрите что у нас тут в подарок видимо от продавца в комплекте есть флешка спасибо продавцу ссылку на него оставлю также во вложении к этому видео и кто потом обратит внимание, заказывал KF101 Max и F11 S4K Pro у одного продавца. Так получилось, что этот заказал в начале декабря, но ехал очень долго, приехал только вчера. Что у нас вчера было? 13 января получил А F11 S4K Pro, заказывал уже где-то в середине декабря, Должен был приехать в начале января, но приехал даже чуть раньше, приехал перед Новым годом, где-то 28 декабря. Но я его специально не забирал, уже говорил почему. Флешку в комплекте у меня положил, кстати, точно такую же, как у C101 Max. Тоже 64 гигабайта. Якобы у третьего класса, но я уже тестил ее. Не у третьего, она с трудом доходит до у первого. Касаемо флешек, почему это очень важно, скорость, если для KF101 Max, я буду точно уверен, что класс флешки не сильно на нее влияет, то есть у первого вполне достаточно, потому что там камера меньше разрешения, соответственно, видео меньше мегабит в секунду, там около 15, от 15 до 16 для него достаточно, то модель F11S 4K Pro, класс флешки более важен. Как по инструкции заявлено, производитель о первого класса вполне достаточно. Но давайте быть реалистами. Все флешки, мало что на них написано, китайцами, да, то есть когда вы будете в магазинах фирменных покупать. Надпись одна, по факту все они еще внутри, у них градация, скорость очень важна. И если вы хотите максимальное качество, чтобы записи было, она не лагала, не тормозила, не пропадали, точнее кадры в записи, то надо ну, не меньше, чтобы... Возьмите запасом не меньше 60 мегабит в секунду запись. Тогда качество записи будет очень хорошее. Дальше, касаемо дрона, уже давайте вернемся. Также никаких стабилизаций нету. Ой, оптических, да? Никакой камеры нижней тоже нет. Это все всему В Последний раз камера у него была в модели F11 простой. Даже F11 Pro уже без камеры была. Потом они от нее отказались, убрали. Ну, в принципе, я согласен. Незачем она. Там такое разрешение, что проще на голублю нацепить какую-нибудь камеру, телефон привязать, iPhone и отпустить его летать. Будет более качественная съемка. Шутка. Дальше. Защита для камеры основной. Такой довольно удобный. Механизм съема не очень удобный, у KF-101 Max лучше в этом плане сделано но компактно, в принципе, хороший. вот так выглядит основная камера, ее надписи тут указано вот, кстати, указано здесь, правда, Full HD она так и есть, эта камера Full HD но программно она увеличивает изображение и фотографию, видео до 4К соответственно, из-за этого появляются шумы и увеличивается очень сильно размер файла, что очень плохо на самом деле для флешки, потому что нужен максимальный объем сюда устанавливать. Флешку, кстати, поддержит он, как заявлено, до 128 мегабайт. Ой, фута мегабайт. 128 гигабайт, естественно, извините. Но видел обзоры, где люди используют даже флешку на 256 гигабайт. И он ее поддерживает. У меня такой флешки, к сожалению, пока с собой нету. Но возьму у знакомых, потестить. Проверим, и первый дрон, и второй дрон поддерживают ли реально они реально такой объем. Если да, то это очень круто. Для тех, кто будет ездить в отпуска куда-нибудь, использовать дрон, чтобы не использовать с собой кучу флешек. Классное решение. Ну, в принципе, все. Внешний вид мы посмотрели. Давайте включим. Ну. Включается. Уже замечательно, уже очень хорошо. Ну-ка, давайте посмотрим, кстати, что под аккумулятором если какая-нибудь прокладка защитная ну ничего есть зато надпись пожалуйста шильдик сразу рекомендую всем кто использует дроны в первый раз положите хоть какой-нибудь листочек с телефоном контактом напишите Если вдруг улетит обратно китайцам и вы его не найдете то вам может хотя бы повезет позвонят за какое-то вознаграждение вернете дрон потому что в принципе он бесполезен без пульта все будет разбитый ремонт э, таких дешевых китайских дронов тоже не самый выгодный но опять свечу сломается но ну, лопасти там по тысячу рублей стоят ремонт пригодный как я уже говорил давайте обратно аккумулятор ставим давайте извесим кстати дрон давайте сначала аккумулятор аккумулятор весит 196 грамм Дрон без аккумулятора. 360 грамм. Ну, понятное дело, легкая математика. Прибавьте две цифры, вы узнаете вес всего дрона с аккумулятором. Ну, давайте взвесим, сравним от заявленного. Весы все никак не могут определиться. четыре пятерки, то есть 555 грамм и еще там полграмма от 5 десятых Неплохо. То есть, опять же, на 30 грамм по факту меньше, чем заявлено. Но флешка там меньше грамма, она ничего не придает. Давайте снимем все же защиту, включим его. Блин, боюсь не включится, потому что у нас пульт разряжен. Надо будет потом пульт разобрать, проверить аккумулятор встроенный, что он реально на 1500 микроампер. Пульта заряда должно хватать на 3 батарейки. В принципе, на три полета э, заявлено каждый аккумулятор в среднем 25 минут. Ну, Плюс-минус, опять же, зависит от условий. То есть тепло, жарко, какой ветер, тому подобное. Ну, в принципе, все. Спасибо.